Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Слово «гипноз» стало модным относительно недавно. Но, несмотря на бурный всплеск интереса к этому явлению, обычному человеку известно о гипнозе очень мало тем интереснее узнать, что гипноз – это достаточно хорошо исследованный медицинский прием, который повсеместно используется для лечения множества заболеваний. Элементы гипноза встречаются и в быту, и на телевидении, и в криминалистике. За гипнозом можно обращаться, гипнозу можно противостоять. Эта книга приоткрывает завесы тайн и делает гипноз доступным и понятным явлением, без всякой мистики, но от этого он не становится менее интересным. Введение. Гипноз, загадки или факты. Чаще всего гипноз ассоциируется с загадками, мистическими явлениями. Кому-то представляются люди, которыми можно управлять словно куклами, а кто-то вспоминает громкие телесеансы, с помощью которых можно было якобы излечить все существующие болезни. Само слово «гипноз» гораздо чаще употребляется в обсуждении, когда речь идет о колдунах и экстрасенсах. История о преступлениях, совершенных под гипнозом, качуют по страницам газет. Страх перед уличными гипнотизерами мешает заговорить с незнакомыми людьми. Тем интереснее узнать, что гипноз – это достаточно хорошо исследованный медицинский прием, который повсеместно используется для лечения множества заболеваний.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 Гипноз, несмотря на свою загадочность, известен человечеству очень и очень давно. Его практиковали еще в глубокой древности жрецы государства Шумер, о чем сохранились письменные свидетельства. В античном мире гипнотический транс играл довольно-таки важную роль, ведь на его основе строилась практически полностью система пророчеств, которым в те времена придавалось большое значение. Достаточно вспомнить мифы, чтобы понять, как часто обращались люди к оракулам. Между тем использовались гипнотические техники, не только посвященными, то есть жрецами богов и оракулами-предсказателями. Историкам известно, в частности, что древнеримского философа Апулея, знаменитого своими произведениями, современники уличали в том, что он гипнотизирует своих рабов, чтобы постараться получить от них, предсказание будущих событий. Транс, внушение, гипнотический сон – все это название и стороны одного явления, психические феномены, известные с тех времен, когда человечество жило в условиях родоплеменного строя. Шаманы и колдуны всего мира до сих пор практикуют гипнотические состояния, достигая состояния транса различными способами. Кто-то использует для концентрации ритмические удары и традиционные инструменты. Другие прибегают к помощи психотропных веществ, которые содержатся в различных растениях или грибах. В оккультизме без транса не обходится почти ни один обряд. Возможно, именно благодаря таким способам применения гипноза и создался вокруг этого феномена флер таинственности. В научной же традиции открывателем гипноза и первым в мировой истории психотерапевтом, работавшим с прямым воздействием на сознание, принято считать доктора Месмера. Практически все современные методы, которые используются в психотерапии вместе с гипнотическим воздействием, а также весомая часть психологических техник, связанных с внушаемостью, восходят именно к его трудам и работам, а также основываются на его опытах и экспериментах франц Антуан Месмер родился в XVIII веке. Он являлся уроженцем города Вены. В 1780 году во время пребывания в Париже он впервые в мире выступил с подробной лекцией, где описал свою теорию животных.